Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Немецкий тяжелый танк 10 уровня Е100 Карта... Карта... Жемчужная река А игрок у нас с ником пожилой танкист Так, что-то по-моему у меня тут замедленно как-то, или мне кажется Да не, вроде нормально Но как-то прицел очень медленно сейчас двигался, такое ощущение, что Да, вот в замедленном темпе это происходит Ну, пора стрелять есть пробитие неплохое на 883 получает из 7. Не, вот так точно ускорено получается. -то не, когда в прицел смотрю как-то. Может просто настройки мышки у игрока такие. Ну, специально, да, удобно целиться, может. Второе пробитие получает из 7. Че, нормально. Два пробития, почти 2000. И еще продолжает вперед лезть ничему не, не учит. По-моему, третий выстрел и до свидания. Жить будет. Да. <с> Жить будет. Но недолго. 102 единицы... Нет, 103. 103 единицы прочности остается у веса 7 пока что 0-1. Еще одно пробитие. И счет, я смотрю, размочили, как раз и добрали этого Страдального Иса 7. Надо, надо как-то быть поаккуратнее. Да, вот так вот лезешь вперед. Получил раз, получил два, и потом получил три, и все. Ну, надо жду. Корпус прятал, башней там дуешь. 2-2. Еще один из седьмой сейчас, по-моему, будет получать. Что-то там завис, по-моему. Только хотел сказать, странный е так стоит, еще не получил ни одного пробития. Как тут все-таки выкатывается сразу. Там и Е-75. И вот это вот <-с>. ЦЦшка, не знаю как назвать это. ПТ шка, ЦЦ шка, блин. Там еще толкает что-то друг друга, ну все тут зажали с двух сторон. А пока думал куда выстрелить в лючок в НЛД и в итоге никуда не успел выстрелить. А счет равный 7-7. Там, на левом фланге союзников нету По центру тоже все плохо Сейчас противник просто, да, достаточно встать Захватить базу и все тут По-моему никто не успеет поехать спить а, вот еще минус М60 Счет 7-8 Зато почти все тяжелые танки в строю Было 6, осталось 5 А у противников с точностью до да наоборот остался один тяжелый там все остальные пять посливались. крадется есот и все равно мне кажется как-то за замедленно есоты двигается вроде движок целый включаю уже вторую передачу хочется сказать еще так тишина звуки двигателя отсутствуют не знаю почему, но вот у меня вот в некоторых реплеях бывает почему-то отсутствуют движки. Ой, <laughs> движки зв... Звуки движка, короче. <звуки>, Со всех сторон летят снаряды, танкует Е-100. Что для меня крайне удивительно. Сейчас, не знаю... Ну, ви ви видишь, что вот такие реплеи смотришь часто, конечно, да? Там большое количество натанкованного урона, но когда сам садишься на эти танки, то крайне редко получается нормально потанковать. Идет здесь такая вяленькая перестрелка, вот уж приезжает Т-95-й. Всё, противники со всех сторон наседают Есть, минус Т95 Счет 10-13, один союзник Ну, по-моему, ненадолго У него там прочности вообще нас. Ну, даже не успел договорить Да, там совсем на соплях Там чихнешь и все Ну, вот сейчас Е100 В принципе, в более-менее выгодном положении Все противники впереди Если кто-то решит объехать То на это уйдет Достаточно много времени Сейчас будут пытаться с борта зайти, но здесь есть возможность не дать проскочить. Удалось остановить проджета. и... Ну, считай, что тараном добирается. Чармли ушел на перезарядку. Сколько у него там? 40 секунд почти. Простился. За это время надо успеть разобраться с Е-75-м. В Чармли, Чармлину уж точно. Ага, здесь е 75 надо два, а то и три снаряда, если не повезет. Есть пробитие. Чармли уже скоро должен перезарядиться. Здесь только остается надеяться на чудо или пытаться его уничтожить как-то, да? Но тут, получается, вот так будешь доворачивать, откроешься до е 75 Е-100-ый вертится туда сюда туда-сюда! Вот, выехал Чармли. Да, зря, мне кажется, он зарядил фугасные снаряды. Зачем, блин? Тут спокойно заезжай там в мягкую часть, если вот ему без проблем, это не Маус. В корме у него нет такого... Попадание. Такой брони. Нет, Чармли зачем-то зарядил фугасы. Ну, я в шоке, если честно. Таким маленьким калибром фугаса заряжать, но ну, это только если ты совсем стреляешь по картону, ну или наверняка захват попробовать сбить, а тут у тебя перезарядка 40 секунд, ты заряжаешь 6 снарядов, блин, и... там урон видно, он 57, 35, ну а теперь попробуй его найти, значит Чармли сейчас просто, кстати, не знаю, у него был бы шанс поехать попробовать базу захватить, ну хотя я сотому тут времени... Минуту сорок он успеет до базы, в принципе, добраться. Ну чем черт не шутит? Почему бы не попытаться, да? Потому что других шансов, если он тем более останется на фугасах. Хотя ну, сейчас просто заряжай бронебойки, да, и пытайся как-то там с неожиданной стороны выехать и все тут, в принципе, на один выстрел ну, максимум на два. Два пробития надо. Чармли сколько там? Двести среднего, по-моему. Чармли, конечно, это не неоднозначная машина. Вот эта вот система не особо удобная, конечно. Ну, и кассетная. Но это, можно сказать, новая механика. Таких танков еще в игре у нас не было. Ну, вот так, вроде барабан на 6 снарядов, но производишь всего 2 выстрела, потому что, да, один... Неудачно Чармли здесь так и выехал. Еще и Тараном 200 урона получает. Пытается зайти с борта, опять на фугасах. Ну, в принципе, он мог бы сейчас Есотова добрать, но... Если бы сразу стрелять начал, а не мудрить что-то там пытаться объехать. В общем...